Так, tá. о, привет, tata -tata. ты тоже... Tata -tata. Ну, чё, ты ко мне пришел? Аноним, да, привет. Сегодня это день. Какой день? Никакой. Нет, нет, нет. Нет, сегодня это день, который, который день. Сегодня день рождения? Нет. О, <к> Андрей, так, привет. Привет. <круль chegar> да, Étит Вася. О, Андрей. Привет. Пошли в кафешку. Кстати, Сегодня день Когда будет? Когда уже будет неделя, как ты там приехал? Неделя, кто я? Да не я жить. Неделя, как я помню. А, точно, вы же ничего не помните. Ладно. Что а, а скоро что? Ничего, что ничего не помню? Все помните? Что я странный? А куда да, мы идем? Нет. Кафешку твою. Ребята, ресторан, у э, меня элитный ресторан, ты посмел мою... Мой элитный Вам ресторан, взв... прийти, брат Маринет, встретись его, пожалуйста. Да, Проблемка, Хорошо, э, э, э, э, э, Маринет, встретись, брат да. Маринет, встретись. Про Маринет не Давайте пойдемте встретим. Вон там, похоже, гормен. Он не знает про Маринет, не говорите, что она сдохла. А, У -у -у. Маринет, двух, Привет, два. мы пришли, это нас попросили. с миром. А, да. Пойдем. С нами в ресторан, брат Маринет. Нет! Маринет, все хорошо с ней. Она в Габайе улетела. Она в Губае Она в Дубае, в Дубае. Она Она в Дубае. Она в Дубае с инстафрумкой. Она там с инстафрумкой разговаривает. Вот, тусит. Все, пойдем в ресторан. Там инстафрунка и молчит. И Мани Да, она очень новый язык. Немецкий, да. Еще она вот это говорит, Ты это новенький. Ты не слушай, не слушай Райда. Он говорит на французском, ты его не поймешь. Если он скажет да. Маринет сдохла, это значит Маринет с не все хорошо. Это просто на французском так. Я вроде знаю... Хорошо. Да, это, это это, это это, да это итальянский, я пошутил, это итальянский, это, итальянский. это, итальянский. это, <свист> это индийский, <свист> индийский. <свист> видишь он <свист> говорит да, не, итальянский. Итальянский. не на русском, не на русском, это минглийский. да ты, ты забыл, у него свой национальный, он сам придумал, у него болеют, он на немецком, да реально, мы говорим на русском языке, короче, это нормально, <свист> Да, да, просто он очень плохо рассуждает. Она в райском наслаждении, да, она в райском Хорошо, но мне ее друзья говорили, что там гром, про это видео? ты шо? Это, это смешные это видео они там, они смонтировали, это фотошоу. Да, это, это, да, это фотошоу. Это, это, да, а, это, это, это видео, фотошоп. это шутка, в Тикток, снимали, снимали, Да, это, новая это, шутка. это новый, <св> это Тикток <св> видео, <св> это тренд новый. Это, это новый тренд. Это Пойдем, новая, я тебе уже про него. Давай типа похороним трам. Слушай, давай ты, давай ты не будешь никого слушать. Я тебе десять, десять, шестнадцать стаков, шестнадцать этих стейков мистера Бага за счет заведения. И ты если никого да, слушать не будешь угу. здесь. Раз. Мы короче Держи, вот там. На... Держи, ты, я бы тебе бюро. Держи, что? Будешь, да ты да? топориком где это? скоро это шутка. Это шутка. Это новый тренд. Это новый тренд. Просто Ты потерял свой топор. Ой, топор! Ах ты дура, топор, Я тебя настал, отпущу. Никаких тебя не настава. Я тебе настава отпущу. А дай топор дай топор. Это такой его топор. Так, все, ребят, ну, садитесь, Новый мальчик, пейки. новый мальчик. Там так, ты, держите, ты, кушайте, знаешь, тут свои бабочки находятся. Я ем обычный новый пирог. А я ем такой. Кушайте мистера стейки мистера, мистера, мистера Бага, мистера. кушайте не я ляпы, А почему Новенький, знаю, тут свои бабочки находятся. бабочки. Все Спасибо, ребят, <соцентричный> да. Ой, а, Мне нужно, мне нужно нужно одного из человека. У тебя это знакомьтесь, это, э, это тренд. Это тренд. волосатый. О, ты тренд ты кто, на... 18? Это доктор, из доктор из фильма, тренд. А ты... Тренд. Да. Так, Тренд, пойдем? Это я мой очень психолог. Очень от таких... Не а. Да, а, так, да, так, все, да, ребят, мы поговорим с ним. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Так, да, Так, включи звукоизоляцию здесь. Звукоизоляция. Все. Ты бомж, Славки. Лука, ну-ка, агрей тут внизу. топором кого-то. Новенького, его. Агрей его. Где он? Агрей его. Он его. где он? вниз. вниз, спустился, вниз. Где? А, а где, где Агрей а да, перед... ты, ты его. Агрей а да, а его. Агрей а, его. Агрей его. Агрей его. Агрей его. Агрей куда его. Агрей его. внизу его. его. Агрей его. его. Агрей его. Агрей его. Агрей его. Где он? По, Где привет. Ну, Короче, ну для чего я тебя Что вызвал? Быстрее Мне же. надо так. Ты Н... я неправильно сказал, и ты неправильно выполнил, поэтому все пошло на перекос. на Джина похож. Слышь, ты слышу я сейчас just... на лыса постригу, понял? Так ты слушай меня сюда. А, ты репетату? знаешь, я тебя вызвал. Я тебе уничтожу. Да. Ну, я могу просто пойти в другую вселенную. Ты не можешь меня уничтожить. Давай быстрее. В этом измерении ты уничтожить. Ты меня понял. На колени. Ладно. Так, ладно. На колени передо мной. Ты знаешь, куда мне дышишь? Куда жить? Пупок. Так, ладно. Так, ладно. Короче, И мне надо, чтобы идея, ты сделал Повтори еще раз, ты... что ты сказал Я тебе сейчас повторю Слушай меня внимательно Все, доктор Тренд. Доктор... Альболит Доктор Альболит. Альболит Слушай меня внимательно Короче, ты а, Ты Сделал не так Я сказал не так Короче, тебе тебе сейчас, Ты офигел Тебе сейчас надо сделать куда-нибудь там отлети Куда-нибудь без меня Короче, тебе надо сделать, чтобы знали, кто такой Адриан, знали, кто такой мистер Баг, но не знали личность мистера Бага, чтобы не было вот это все в новостях, там про его личность, там про что-то еще. Ты да. и, и так нарушил главное правила. Ты попросил своего кролика Тама удалить новости. Мог попросить меня, я бы это сделал бы... тихо. Но кролика Патама по... наруш... ничто он не нарушил, он все сделал. Он нарушил. Ничего Теперь он не понял. нарушил. Да, и как раз-таки то, что кролик твой нарушил, из-за этого не понял, кто такой ты. Потому что ты нигде не появлялся, твой кролик балбес, стер не то. Но я все это исправлю, и все вернется чудесно. Я тебя понял. Все, полетел. Да. Чтобы знали, кто мистер Баг, но не знали его личность. Ты меня понял. Хорошо, кто знает, чтобы все знали личность мистера Бага, но не знал, кто такой Адриан? Я например, тебе сейчас на подстригу. подстригу. Чунга-чанга весело живет. Забыл, что тебе раз... голову режет? Ну, короче, приходил ну, доктор ста... Стрэндж. Да, я тогда Ванда. И это что, Ванда. Что Стой! А что, вот ты ста... помнишь? Помнишь рефлик-дол? Так, рефлик-дол. рефлик -доу. Рифлик... Кто такая рефлик -доу? А это подокум. Вч... вчера была. О, привет. Да, а, Олег, у меня топорик скоро умрёт. Ладно, умрет. Пойдем, нам Мне надо вдвоём поговорить. Давай, я кузнец, я кузнец. Поможешь. Нам надо вдвоём поговорить, и куда? Чини. Олег! Он, он а, топорики чинит. Я починю, почин... почин... почин... почин... почин... тебе топор принесу. Иди, мы там поговорим сейчас с Олегом. Олег, пойдем. Ну, дома, дома. ну короче, мы там доктор Стрэндж волосы повырывали, он лысый, и я его изгнал. Ну короче, Но, вы погоди. ничего не помните, вы не помнили. Какого Доктора Стрэнджа ты? Точно, ты же не помнишь то, то, что помнил раньше. А если ты помнишь сейчас раньше, то ты помнишь что раньше, раньше. Но если ты не помнишь то, то ты то и помнишь. Если ты про мистического мага доктора Стрэнджа, который раньше учился с темным пилином, то тогда... Я Короче, смотрю. мне без разницы. Слушай меня внимательно. Значит, ты меня... Ну да, слушай. Да, внимательно. Слушай, Если ты подруга, то расстрелинг, а, да, сширил, да, да, да, да, да, да, я про него. Ну, ты, короче, слушай. Ты меня его, его пострелил, пострелил мало. Ну, как слышали? сказать, под трик. Волосы вырвали. Видишь, Знаешь, зачем я руки вытянул? Чтобы тебя убить. Ты знаешь, кто это? Это. Не важно. Карл. Но тот Филин. Да мне нет, Филин. Мне кажется, темного Филина никто не сильнее. Ну ладно, короче, слушай меня внимательно, ты баклажан. А, раньше узнали личность, короче, узнали личность мистера Бага. Слушай меня внимательно. Узнали личность мистера Бага. А мистер Баг призвал доктора Стрэнджа. А и вы это вы тоже не помните. Я тебе все объясню. Короче, нет, сюда иди, я еще не договорил, ты казок. Че, нет, казок, быстро! Пока я не догоню. Так, нет, лучше надо вызвать нового доктора. Точно же, вы нифига не помнили. Он тебя убьет. Так, ты двери открой. Ой, тупой, мозги срочно новые. Ну, иду. Фух, они здесь. Кто они. А. Короче, сюда. Ты-то еще что такое? Ты-то что Ты такое? кто такое? Ты почему Я... в костюме пчеле? Так, тут не было никаких розовых цыплят. Тебе показалось. Я одна из хранительниц. Ага. Ну, ну, ладно, не страшно. Короче, храм установили, и вас там ждут. Ага. Ну, да. Сейчас придем там какая-то хрезалисность такая под углом. Хатыш по башке. Да, конечно. Все, хана, да. Не, ну а смотри, откуда они знают, то, что мы хранители. Ну, знаешь, она могла нами последить. Ну, у это, меня это, учитывает, это, тут учитывается, что... Нет, Баникс бы сразу ЧП, уже ЧП у Баникс сразу было. было. Да. Баникс бы сразу прибежал, там, ну, все хранители, почти все хранители знают друг друга. Низвестные ну, слова. это понятно. Ну, да. мы... Побудь пока на улице... Какой-то трансформация. Нет, Побудь пока трансформация. на улице, там, поздоровайся, там, с людьми. А я тут договорю то, что начал говорить. Иди на улицу. Иди тебе, или иди... Так, слушай меня. Да говорим, короче. Ты, ты говоришь, короче. Короче, не умнич. Короче. А, я его вызвал, а, ну не я, а вызвал, короче, его мистер Баг. Мистер Баг сказал то, что надо делать так, чтобы а, его не помнили личность. Короче, это доктор Стенш вообще все перевернул. Все помнили а, мистера Бага, но забыли Адриана. И вы меня не помнили. Ла-ла-ла. А, мы, это был как обычный день, только это было странно вы меня не помните, а, мистер Бак поменял вам талисманы Вот, и теперь у тебя другой талисман, вот, и вы поменялись талисманами, если хочешь, я вернул все Вот, и сегодня а может, он пришел, и я ему сказал, чтобы он все исправлял, но исправил так, как надо, все Вот И ты его решил за то, что он тебе помог? И... Нет, из-за то, что он первый раз так недопонял меня он... Может, ты плохо объясняешь? Погоди, ты им... объяснял кто? Ты или мистер Бак? Мистер Погоди. Бак. Ты только что сказал, ты объяснял ему. Ну, без <свист> разницы. Я там тоже присутствовал. <свист> Ой, да что у вас так все сложно? Нельзя просто... Базан, Был да. я там и он. Папец, я и мистер слушайте, Бак. Ты... Нас с тобой куда-то зовут вообще в какую-то... Нас зовут штуку. Храм, поэтому... Не используй какой-нибудь Камень Чудес. Или ты так пойдешь? Я... Ты думаешь, до тебя это так легко дойти? Ой, что там можно взять-то у меня? Лошадь, обезьяна, змейка. Не, я вот лошадь буду. Калки, калопам. Да только к нему вряд ли можно переместиться. Клип-трансформация. Да и не собирался перемещаться. Просто у нее костюм классный. Да, О. ну так у тебя у подходит. Осила, привет. Осила, да уж. Ну наконец. Мы готовы идти. Ай, ты что, офигел? Так, Тракция. а выпусти нас. Я-то проходить не могу. А. Так, все, пойдемте. Таталям, по -талям, таталя, таталя. Таталя. А, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Это так, Герои... эм. uh, Так, нету нету, uh, боже мой. У меня уже Всем люди... пока. Это, там. Догубу. А ты не хочешь нам показать, куда нам идти? Да. Туда. Ну идем. А вы куда, сюда. жители? Вон так, ну все, идем. Так, Я кто идет уже... за нами, того грею. Тут да, сразу да, сейчас да. свою память. Венам, Венам, Венам. Что? Так, все, пойдемте и а, убрал Венам с него. Да, вообще, добрый Я... малый. А, Я красивый. Пошлите. Полетели. Так, нам туда. Пошли так, чехол. вы куда полетели? Ну то, что ты не можешь создавать пейковый талисман, это не наш проблемы. Пока, людишки. Мы больше вас не видим. Мы читаем а. книжки. О, могила Маринет. О, О ёбно скренили. скренили. Маг... Могила раскопана. Могила Маринет? но маринет там нет ну ладно Про... ну, и да. написано об а о... о ней она была mm, Слушай, ну, к нему. Mm, у них с а образом какая-нибудь да, защита буй. стоит, да, да, да, тут, у нас там защит стоит. палки